Осень, октябрь, время вялить. И я в этот раз решил сделать упрощенную схему. Ну куда уж казалось бы проще, но все равно упрощенная. Сыра колбаса солями русская. Почему так? Ну потому что вот у меня есть смесь солями русская, и потому что мы делаем в России эту колбасу, да, потому что я из Рязани. Я сейчас набью колбасу в оболочку оболочка у меня будет специальная и покажу вам вместе с ветчиной вот помните у нас был год назад ролик давайте верить вместе ветчину а еще год назад был ролик давайте верить вместе колбасу да вот я считаю что сезон номер три можно открыть вот этим рецептом и поехали все просто все как обычно можно повторять и все у вас получится Решетка 8 миллиметров на, на мясорубке. Достаточно крупный рисунок у меня будет. Это для того, чтобы она такой бугриночкой была. Вот потом, когда оболочка подсохнет, колбаса подсохнет, она такая будет неровная. Это очень красиво. Значит, ребят если вы обратили внимание то здесь оболочка условно проницаемая называется условно проницаемая iCL Premium, ну такая же похожая на нее у нас есть и nala ферм она пластиковая но она проницаемая и у нее скорость потери влаги четко рассчитана ну примерно 1-2 процента в сутки это нормально ну при хотя бы там при хотя бы 55-60 процентах влажности в холодильнике вот. если влажность ниже, конечно, она тоже садится на корочку, ее нужно будет прикрывать. Значит, что вы сейчас будете делать? Вот вы, если верите вместе со мной, да, мы, я надеюсь, что эта серия выйдет у нас вот именно в таком неподготовленном формате, и вы начнете вялить вместе со мной, потому что у нас сериал называется веря вместе». Вот сейчас я измельчил лопатку свиную на 8 мм, смешал ее, как вы видели, со специями, со стартовыми культурами, с антиокислителем жиром. И я должен эту колбасу направить на ферментацию. То есть примерно сутки-трое суток при плюс там 25 градусах я должен подержать, чтобы стартовые культуры сработали и батоны стали такие, знаете, они сначала покраснеют через сутки, а потом порозовеют. И это будет означать, что ферментация уже, кислота выработалась молочная, да, появится такой резкий кислый запах. И вы увидите, что сами батоны станут плотными. Вот я это показывал, очень хорошо показывал. Год назад в ролике «Давайте вялить вместе». Там прям прямо вот разрезаешь, еще сырой батон, сырой фарш, но он уже такой резинистый, прям плотный. Это значит, что ферментация прошла, стартовую культуру сработали. И это и есть цель работы стартовую культуру. ферментации, закисление. После ферментации, там сутки-трое, Конечно, мы должны ориентироваться на pH. Ну, примерно как вот как резиновая дубинка станет, как я в том ролике говорил. Вот примерно она, значит, у вас ферментировалась. Что будет, если не доферментировать? Колбаса будет рыхлой. Что будет, если переферментировать? То есть pH упадет там ниже 4,8. То колбаса станет кислая. Ну, кислые колбасу можно, конечно, упаковать там на месяц, два, три и положить в холодильничек, и вроде как кислота уходит, ну, судя по, по отзывам нашим, по, по опыту. Вот. А если ты колбасу не доферментировал, то вот эти поры, они так и останутся. То есть просто стартовые культуры, значит, не сработали, фарш не закислился. И всякие там нехорошие бактерии развились и сделали тебе фарш как губка пористый. Это брак. Прямо автоматически это брак. Вы увидите там прямо на, на разрезе такие зеленые э, воздушные полости, там нехорошо. Причем закала нет, а полости есть. Это значит, что колбаса просто не доферментировалась. Это я вам сейчас про плохие вещи говорю. Про хорошие вещи все как должно быть. Вы сутки... Поддержали, она покраснела, на вторые сутки при плюс 25 градусах она у вас такая порозовела, к третьим суткам ближе, там, к 30, ну, к 42 часам примерно. Она станет такая розовая, плотная, как, как дубинка резиновая. Вот, значит, ферментация прошла, и вешаем в холодильничек. В холодильничек при плюс, там, ну, хотя бы 6 градусах, сначала похолоднее, чтобы старты тормознуть, или, может быть, даже на пару суток положить в холодильник при плюс э, 2 градусах, 0, плюс 2, чтобы старты остановить им уже хватит работать, они кислоту уже не должны вырабатывать, и потом уже ну, в общем, сначала похолоднее, и потихонечку колбаса будет вялится, вялится, вялится, терять там по 1-1,5% в сутки, первые 10 суток, а потом еще меньше, чем 1%, то есть 0,5-0,75% в сутки. Вы завешите, завесили батончики на весах, подписали вес на каждом батончике, и раз в 3 дня перевешиваете. Если все у вас по графику, то у вас все по чертежу, как говорится, да? То есть если у вас там сутки теряет колбаса в среднем 1%, это нормально. Если больше, это плохо. Я сейчас говорю всю ту же самую информацию, которую говорил в ролике «Давайте верить вместе». Про оболочку хотел еще отметить. Оболочка сейчас у нас э, вот эта 50-го калибра, iCell Premium, она в фасовке 10 метров и сейчас появилась в фасовке 50 метров рекламное отступление. 50 метров прямо для тех, кто уже вошел во вкус. Э, она универсальная, На ней в ней можно и варить. И коптить, и вареный-копченый изделие, вот последний ролик я выпускал. А, в прямом эфире мы делали с вами, да, стрим был. И, в общем, она отлично позволяет делать любые изделия в себе. И на ней даже плесень растет, если вам это нужно, плесень на ней тоже растет. То есть такая универсальная, универсальный солдат, как говорится. Собственно, все. Вялем мы с вами, вернусь к вяленью. В течение месяца, примерно месяца, если она у вас будет садиться на корочку, вы заметите, ну, больше чем 1% теряет сутки. Ну ничего страшного, можно прямо в пакетике полиэтиленовые убирать там на трое-пятеро суток, притормозить да, влагоотдачу и потом снова снимать пакетики, снова вяли. Такая полудомашняя история да, в обычном холодильнике. Ну холодильники просто разные бывают у людей, поэтому я как-то сейчас начал оговариваться, так скажем. Дальше. Завяли ли вы на минус 30% веса? Зависит еще от фарша. Если в фарше много жира, вот как вот здесь, то 30% вот в этом фарше по факту будет означать 40-45% в постном фарш. То есть чем более постный фарш, тем больше он теряет веса, да, и усушка у него будет больше. Это нужно понимать. Говяжий фарш без жира будет, конечно, ну, гораздо суше и быстрее высыхать, чем фарш с жиром свиной например вот это тоже нужно учитывать да? то же самое что ведь в копе копа сыровяльная шейка она потеряет 25 процентов и будет выглядеть точно так же как и карбонат который без жира практически внутри на 40 процентах все то же самое жир не сохнет а мясо сохнет вот такие истории дальше я добавил сюда еще антиокислитель жира антиокислитель жира это не аскорбат это не аскорбинат. Почему-то многие считают, что это так. Нет, это не так. Антиокислительным жира является дигидрокверцетин. Уникальное вещество, которое наши ученые выделили и начали производить в Благовещенске. Из корня лиственницы даурской. По-моему, даурская, если не ошибаюсь. Сырья много. Лиственницу пилит. Комель ее остается. И вот это сырье идет на получение дигидрокверцетина. Одно из мощнейших средств по блокированию окислительных процессов в жире. Именно в жире. И он считается на, на, на жирное сырье 0,1-0,5 процента, понимаете, да? То есть достаточно добавить там 1 грамм на 10 килограммов и будет нормально по, по стойкости жира. Что он делает? Он запрещает жиру прогоркать. И вы будете иметь возможность вялить долго всякие там свободные радикалы, которые образуются там на свету, там на плесне и все-все-все. Это все будет блокироваться как раз этим дегидрокарцетином, и вы сможете получить возможность э, иметь свежий продукт через полгода. То есть такой, который будет вам будет вам нравится, вот так можно сказать. Я вам уже надоел, наверное, да? Хватит. На этом мы, пожалуй, закончим. Значит, повторюсь, те, кто не в курсе, у нас есть сеть розничных магазинов по России. В Москве четыре магазина. Просто пришел и купил. Не надо заказывать, просто все всегда есть в наличии. Пришел и купил. В Питере два магазина, в Ростове, в Краснодаре магазины и магазин наших представителей. В Перми, в Екатеринбурге. И там посмотрите на сайте закладочка, где купить. Там все-все-все. В Казахстане, Белоруссии есть. Казахстан, кстати, грузит еще... И на Узбекистан, и на на вести угол карты. А Беларусь еще грузит и на Международку, если кому-то нужно. Вы сейчас сделаете вот все то же самое, что и я. Мы с вами увидимся через мои трое суток. Ну, наверное, все-таки через ваши раз суток, скорее всего, да, вы же не сразу начнете. Вы посмотрите, как, как у меня получилось, посмотрите на свою колбасу, подредактируйте, если что, и будем продолжать вялить вместе. Сейчас октябрь, конец октября, идеальная погода для того, чтобы можно было вялить. Температура до плюс 10, влажность из-за из дождя там 60-80%, все идеально. Вялим до э, середины декабря, пока не пойдет снег. Все у нас получится с вами, поехали. Итак, друзья, небольшая вставочка, небольшая отметочка, ремарочка. Салями русская, мой вариант. Есть название Салями русская вот в той книге, которую многие считают ГОСТом, но это не ГОСТ, это просто, просто иллюстрированный сборник. Вот так она выглядит, видите? Ну, немножко по-другому, здесь говядина, грудиночка и что тут еще, грудинка и свина нежирная. В общем, окрог, грудинка, говядина. В принципе, то же самое, только грудиночка наш шпигареске рубится кубиком, поэтому рисунок четкий. Здесь у меня рисунок нечеткий, и в принципе, даже не грудинка, сами понимаете, это лопатка. Я к тому, что старые рецепты, они хороши. Вот я смотрю, я держу эту книгу, да? она уже достаточно потрепанная жизнью, она просто шикарная, она просто как Библия для колбасника. Но не стоит говорить и думать, что это идеал. Ребята, это не идеал, это просто паровоз, на котором мы все ездили, наши дедушки, бабушки, он был хорош, но сейчас мы ездим на других поездах, поэтому отдадим должное этой книге, но я так считаю, что вы даже попробовать эту колбасу не могли, потому что она была сделана еще там, делалась в 20-х годах, в 30-х годах, да, потому что книга 1938 года, и говорить о том, что вот Колбаса по тому самому ГОСТу, наверное, неправильно. Потому что колбаса по ГОСТу та, которую вы можете помнить, это по ГОСТу 1978-1979 годов. Понимаете? Осты-ГОСТы. Вот тех годов вы пробовали колбасу, и о них можно вспоминать, о них можно говорить, потому что мы все будем говорить на одном языке. Этот пласт для нас уже как бы ну совсем далеко находится, вы даже попробовать не, не можете. Почему так? Потому что докторская колбаса здесь, это по сути нас, наш теперешний сервелат, потому что тогда не было холодильников, тогда были высокие концентрации соли, сами знаете, да, там 3,5% везде. Вот, и все эти колбасы, они хороши, но только через призму удаления и понимания, что ты смотришь на, ну, на другой продукт. Название похоже, а продукт другой совершенно. Вот, собственно, что я хотел сказать. Дальше. Книжку закрываем красивую, примесим. Мы с вами сделали русскую солями, Мы с вами сделали цельную лопатку. Ровно месяц назад я ее засолил. Сейчас это почти просолилось, но я еще не уверен. Я ее бы еще на недельечку оставил. Солю я просто замотав в пакет. Да, это лежит в холодильнике. Там раз там 5-7 дней я просто переворачиваю сбоку на бок. И еще ну, неделю, я думаю, посолю. А потом уже сниму пакет и буду вялить на решеточке. Это вот отдельная история. Ветчина вяленая большого калибра. И я надеюсь, что вы вот сейчас вместе со мной, когда ролик выйдет, посолите свое мясо и попробуем мы с вами, наверное, ближе к весне, там где-то в апреле, может быть, ближе к маю, ну, как, как холода закончится. И еще у меня есть обновление, ребята. Вот смотрите, вот этот э, шпек, он, конечно, отдельным роликом выйдет, это вот э, окорок сырокопченый, но я его тоже покажу. Это все можно, мы включим в один цикл «Давайте вялить вместе 2022». Колбаса ветчина годичная, и шпека через месяц будет готов. В общем, я надеюсь, что это и это будет готово через месяц. Но не факт. <с> Может быть через дней сорок-сорок Итак, друзья, прошло у нас с вами, сегодня уже четвертый день, после того, как мы заложили на ферментацию в тепле. Что сейчас у нас происходит? Я вижу, что прошло, ну там, да, трое суток полных. Смотрите. Ферментация в принципе, ну где-то на серединочке своего процесса, да, что хотел показать. Вот она у меня лежит вот в этом ящике, сверху пленочка накрыл сначала в пакете полежал три дня, вот как раз мы здесь семинар проводили, к концу семинара я понюхал этот пакет, и из пакета пахло уже немножко нехорошо, плесень, слизь начала появляться на, на третий день, да, я все помыл, разложил вот этот мармит, по сути, ну как так называется, емкость, очень дырявая емкость для, для просушки, и вот сейчас это все у меня обсохло, оболочка хороша чем? Она хорошо моется, то есть любые проблемы, если начинаются, типа слизи этой, да, воню вонючие в пакете, при высокой влажности, да, вот, Промыло, и все, все отлично получается. Слизь возникает потому, что здесь, в этом помещении, высокое количество спор плесени летает в воздухе, но ну, они тут в стенах живут. И если условия для развития плесени есть, плесень по-любому развивается. Ладно, э -э неважно. Да, и вот, собственно, я к чему все говорю. Я отсюда заберу, тут вялить не буду, тут, тут все-таки плесень бушует. Я понесу домой, к себе на балкончик, на сквознячочек, вот как оно, как год назад у меня было. Вот все то же самое, что было год назад. И вот там же у меня решетки такие, все подвешу, и на сквознанчечки будет все вялиться. Как, кстати, в Википедии написано, да? Вялиние – это где, когда солнце светит и ветер дует. Вот примерно так же. Примерно так же, что и будет. Ладно, смотрите, еще что хотел показать, отметить и закончим. Вот эти батоны были верхними. Видите, насколько они отличаются по цвету, да? Вот так. Или вот так. Вот. цвет цвет появился, естественно. То есть обсохло, оно, естественно, цвет появляется. Вот. Для этой оболочки нужно примерно 50-70% влажности. Высокая влажность ей не нужна. Да? Она такая, достаточно э, не, не капризная. Конечно, это не айцел натуральный, э, наш нормальный, который совсем не боится никакой влажности, да, И, то есть сухости, наоборот сухости. Здесь все-таки какая-то там... Влажность нужна, но сейчас осень, и сейчас идеальное время состояния воздуха для вяления. Нам нужна влажность 50-80%. Вот сейчас после дождя 80%. Ветерочек подул, солнце осветило 50%. Нормально. В самый раз. Вот для, для домашних наших поделок нормально. Мы же не говорим про производство. Все. Показал. Завтра... Утром я буду считать, что ферментация закончилась. Конечно, мне нужен pH-метр, чтобы тыкнуть и проверить. Ну, я и так вижу. Она уже стала такая резинистая, такая прям вот как дубинка. Вот как, как в том сериале, помните, показывал, давайте вели вместе, как определить окончание вяления. Ну, никак ты не определишь, без pH-метра. Ну, косвенно, наверное, можно. Вот когда батоны стали такие монолитники, уже фарш в них не гуляет, он же плотный такой, да, ты вот трогаешь, он вот прям вот, ну, вот если я раньше надавил, то фарш бы перетек сюда, а он же не перетекает, он просто сжимается, как резиновая дубинка. Ну то есть такой упругий, да? Все тебе понятно? Вы, как я говорил, ты не делаешь большие глаза, так что я похоже. Я патрон. год назад сделал. Да, все отлично. Вот здесь все прям хорошо. Если батон хорошо связан, плотно связан, то вы прям даже Будете чувствовать, что фарш не перетекает, что все отлично, что он держится на месте, и он по пленочке изнутри не скользит, по оболочке. Все нормально. Все. Дальше. Балкон либо холодильник с достаточно низкой влажностью, типа у Фроста. Но, возможно, у кого-то он слишком будет пересушивать. Поэтому все-таки Обычный домашний холодильник, где двери хлопаете туда Ну, а может быть да? ящичек для овощей, там влажность обычно ящик выше. для овощей, да, но там совсем не будет вялиться, там прям высокая влажность, ну прям mm -hmm. сильно. Ну, по центру, значит. По центру, да. И месяц-два как пойдет. В общем, будем мы с вами пересекаться по этой колбасе примерно раз там в месяц, я бы еще доснимать что-то получается. По сути, мы с вами делаем эксперименты, постоянные домашние эксперименты для того, чтобы я же ну, не хочу отрываться от вас, то есть я специально загрубляю для себя условия, у меня есть куча всяких там оборудований, понятно, но мне, мне это не нужно, потому что это вам не нужно, у вас не будет этого оборудования, скорее всего, вы хотите верить дома в обычном холодильнике, вот я показываю, как это делать, и не отрываясь от вас, вялю в своем холодильнике, вот все по чесноку, мне, мне кажется, это правильно, так, Сюша, ну, это так, все, спасибо, увидимся позже, эта колбаса будет красоткой, у, увидите.